Давай. Нажал. Да. Привет, Роман Меня зовут Дмитрий, я из Ярославля В сентябре 2019 года Мной был куплен курс У тебя по гидробурению В июне этого года Я заказал у тебя оборудование Оно пришло, все нормально И 30 июня 30 июня мной с товарищем была сделана первая скважина, которая составила 19,5 метров. И у данной скважины самоизлив. Вот, вот труба, вот вода. Покажу, что нету этого насоса. Что труба прям ушлит из этой земли. Дебет на самоизливе вот сейчас вот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 за твои обучающие курсы за твои ролики которые мной были просмотрены ну что еще сказать спасибо за то, что ты нас таких балбесов обучаешь и не ну в общем всего хорошего, спасибо